Я приехал в салон для того, чтобы себе пить новый ховер пятый. Уехал на подержанном хове, ховере пятом. Ну, так иногда случается. Однако меня, в принципе, все устроило. И менеджер Константинов, который меня обслуживал, и машина. Ну, и определенная экономия в деньгах, которая возникла из-за такой неожиданности. Единственное, что еще могу добавить, людям, которым нужна машина в диапазоне от 500 тысяч до 2,5 миллионов, запросто могут приезжать сюда, потому что выбор машин огромный, как трейдиновских БУ, так и в большом количестве новых номалов.